общей ситуации, учитывая нынешнюю непрозрачность в сфере расходов тепловой генерации. И к другой теме. Непешеходный переход. В Красноярске появился еще один так называемый П-образный переход. Теперь только в центральной части города их 24. Власти таким образом борются с пробками, а полицейские ратуют за безопасность. Вот только пешеходов никто не спрашивает. Красноярцы и гости города все чаще говорят, что наш город для автомобилей. Репортаж Дарья Тарасенко. Прямо, потом направо, снова прямо и снова направо. Красноярцы вздыхают и ходят кругами, а гости города замечают. Такого количества П-образных переходов не видели нигде. Говорят, у вас, кажется, делают все для удобства автомобилистов. но По-моему, у нас вообще борются э, с пешеходами как с видом. Нас просто как пешеходов уничтожают. Лучше бы сделали, допустим, для народа, а то в основном как-то больше делают для... Пассажиров, которые ездят на машинах, они а для таких пешеходов, как мы. Здесь просто очень напряженное движение. И для того, чтобы немножечко разрядить эту ситуацию, видимо, это не просто так сделали. Именно на этом перекрестке. Именно на этом и именно на том. И еще на 20 десятках перекрестках. В мэрию уверяют все это во благо и автовладельцев, и пешеходов. С введением П-образных переходов увеличивается пропускная способность и уменьшается количество аварий. По статистике, количество ДТП и наездов на пешеходов сократилось вдвое. Что касается... То, что путь пешехода увеличился, ну, в среднем где-то метров на 40, на 50. Но ну, можно сказать, что жизнь и здоровье граждан у нас намного ценнее, чем время. То есть в данном случае здесь задержка по времени, ну, происходит, ну, буквально, наверное, одна минута. Но жалуются пешеходы не только на потерю времени, но и на отсутствие нормальных тротуаров со спусками и пандусами. Еще одно доказательство того, что город у нас не приспособлен для пешеходов, а тем более уж для маломобильных групп населения – это высокие бордюры. Вот здесь, казалось бы, все хорошо, есть спуск, переходим дорогу, но снова упираемся в бордюр. Заместитель руководителя Федерации автомобилистов говорит в этом вопросе он все-таки на стороне пешеходов. В нашем городе п-образные переходы стали панацеем, их вводят и в центре, и в новых микрорайонах, а ведь существуют и другие варианты. Да, быть может, более затратные и сложные. Один из примеров. Подземной автомагистрали у нас существует на Копылово, на том же, когда профсоюзов проходит под Копылово, затем заново становится на уровень. Сама Копылова для пешеходов и автовладельцев она является прямой. Пешеходов и автовладельцев плюс велосипедистов не напрягает эта переправа. Все едут по своей полосе не, без каких-либо препятствий. У нас, к сожалению, таких мест не рассматривается. О том, что существуют другие варианты, говорят и в ГИБДД. Виадуки и подземные переходы, или, например, внедрение отдельной светофорной фазы для пешеходов, когда машины останавливаются, и люди могут переходить дорогу во всех направлениях. Во многих крупных городах это уже используют. Такое мероприятие, конечно же, возможно, но требует серьезной подготовки и значительных финансовых предложений. Поэтому мы, в свою очередь, возникают у нас какие-то вопросы именно по организации дорожного движения. Несомненно, отправляем для проработки именно этого вопроса, чтобы внедрить так называемую отдельную пазу для пешеходов. Но, как говорят в мэрии, никакого плана на будущее нет. У нас решают проблемы по мере их поступления. Возникли сложности на перекрестке, сделаем там П-образный переход. Дешево и быстро. А красноярцы привыкнут. Дарья Тарасенко, Елизавета Корочкина, Александр Тропин. Новости ТВК.